Ну зачем еще компьютеры нужны? Там компьютер для обучения ребенка, да? То есть вот так вот, знаете, финальным штрихом. Бах и видеорегистратор. Вот и все. И знаете какой прикол? Если вы туда что-то доустановили в последний момент, вот это по видеонаблюдению, вот точно так же можно обратно раз установить. В этом нет большой проблемы. То есть эта штука у вас изначально являлась собой обычным персональным компьютером. И вы с помощью какого-то волшебства превратили его в регистратор. А мы попытались сделать что-то, что изначально будет только регистратором. То есть оно не будет никогда компьютером секретаря, оно никогда не будет компьютером для обучения, оно никогда не будет компьютером для универсальных <coughs> вещей. Оно -то будет только регистратором. В этом его прикол, в этом вся его суть. То есть мы попытались сделать наш продукт, а мы изначально как бы играем на рынке pc регистраторов, все есть продукт он под Windows, то есть он там полноценный, у нас там куча видеоаналитики есть. Я сейчас еще об этом расскажу. Просто пока мы про надежность говорим. Кстати, сейчас мы прервемся надолго, чтобы все немножко отдохнули. Вот, э, готовы уже к примеру, да? Говорю, у нас перерыв просто такой, да? да желанию. Ага. Ну, мы сейчас устроим небольшой перерыв и проветрим заносим. Вот, э, то есть мы попытались объединить две эти штуки в своих в своем, в своем продукте. Для этого мы естественно взяли Linux за основу, потому что, ну здесь как? Здесь нельзя сказать, что мы взяли Linux. Мы сделали свой, ну можно сказать, трассируэс То есть мы взяли такой дистрибутив Linux куда трассир как часть встроен, ну, неотъемлемо. Вы не можете этот компьютер обратно сломать или превратить его в какой-то там обычный компьютер или что-то еще. Вы не можете на нем пассианс, там, открыть браузер. Там вирусов нет и не будет никогда, потому что там все, что можно, закрыто. Во-вторых, там Linux стоит специфичный, в котором там, ну, там, ты в него не проникнешь просто так. И даже если ты в него ставишь флешку с вирусом под Linux, если такую найдешь, то тебе будет очень сложно заставить из этой флешки превратить ее, ну, как бы, как обычно, в Linux там, лучше разделение прав доступа, и тебе не получится сломать это. То есть, в этом есть особенность. То есть, мы, мы сделали компьютер, который, э, то есть, свой регистратор на базе трассируется, который совмещает преимущества, но он PC-регистратор, но при этом там стоит трассит. Он грузится с флешки. То есть, он грузится он не с жесткого диска, он грузится с флешки. У него есть фирменная система автовосстановления. То есть здесь э, логика такая же примерно, как с NOMPC-регистратором. Э, Мы хотели сделать вот так, чтобы его было сложно сломать. Все, что бы ты с ним ни сделал, ты всегда можешь при загрузке нажать клавишу какую-то специальную и потом восстановить его полностью, сбросить до начального состояния. И еще один важный момент. Мы выбираем железо для своих регистраторов. Я буду в конце сегодня говорить о том, какая у нас линейка. и ну вот Понимаете, мы подбираем компьютерные комплектующие таким образом, чтобы у вас не было проблем с драйверами, еще с чем-то и так далее. При этом по цене наши регистраторы, ну, вы увидите, они достаточно, скажем так, конкурентоспособны. Весьма. Вот. Конечно, вы можете сами собрать этот компьютер на Windows. Но Linux мы никому не поставляем. То есть наша причина, у нас есть клиенты, которые используют Linux, корпоративные. Мы им поставляем Linux, но в обычном пользователе мы Linux не поставляем, потому что мы просто не хотим с ним, скажем так, иметь проблемы. Вы а да? вообще не планируете поставлять? Не планируем, вообще а не. Хотя просто по его Не, не будет... планируем, потому что это экономически нецелесообразно. Появится куча людей, которые ставят на свои э, компьютеры какие-то непонятные Ну Для нас это не выгодно. Если вы хотите купить хороший, надежный продукт, вы покупаете трассир, ОС-регистратор. У нас есть целая линейка от 4 каналов до 128. Вот. И если вы покупаете это, например, для камер Hit Vision там, или для камер ActiveCam нашего производства, вы можете этот регистратор купить. Сколько у нас стоит регистратор на там на 16 каналов? Порядка 34. Ну вот и сейчас учетом курса. У нас есть как бы сервер на.. Винде. Вы можете на линде дальше расширять ну... а вы можете купить на Linux его и соединить их вместе. Трассир будет работать. То есть вы можете с этого мобильного телефона. очень Очень просто это вы просите поддержку. Там настройках одним пунктом это соединяется, добавляйте его. я помню, что для ничего зателал Поверьте, это вы просто не разобрались. Трассир работает. У нас его тандра говорит. Обновите его, обновите, да, это тоже ну, без проблем, мы обновляем свои продукты в течение, там, ну, уже как минимум 5 лет. То есть мы, мы, мы гарантируем примерно, мы не гарантируем точно там 5 лет, что мы будем сопровождать старый продукт, но так в среднем получается. Вот, и, ну, вот я говорю, у Тандера 2000 устройств работают в одной сети, у них там порядка 500 операторов есть, то есть у них там люди есть, которые сидят за тем, что полы чистые были. Другие люди следят за разгрузкой товара, там, руководство следит еще за чем-то. И вот у них 500 пользователей. И вот в этой системе 20 тысяч каналов там есть и Windows-регистраторы, и Linux-регистраторы. И все это смотрится вот с помощью 500 пользователей. У кого-то из стоит MacOS, потому что у нас есть интервью, на работает на MacOS. У кого-то стоит там, кто-то с iPad, с iPhone смотрит с Android, кто-то смотрит с Windows, кто-то смотрит с Linux. Это все в единой системе. Это, кстати, еще один хороший показатель, ну, скажем так, коэффициента прочности, потому что вот у нас есть продукт, и он универсальный, он работает и в Windows, и в Linux, и в MacOS. И это один и тот же продукт. Собирается из одних и тех же исходников вот. а, Так, ну, давайте мы с вами немножко прервемся, если вы желаете. Давайте буквально минут на 10, я прошу только не дольше, и потом мы продолжим. На самом деле самое интересное у меня чуть-чуть побольше, подальше да, давайте не может.